И всем привет, я с вами я, Сегодня будем проходить лучший голос в Майнкрафте. Ну погнали, давайте.. Тайгарим. Ну-ка, Евгений бро. Здравствуйте. Мы сегодня. Здраво, Пока! Привет! Ну давайте-ка пятрку сначала. Здарова, да. привет, здравствуйте! Покажем вам крутых боссов. Мы сегодня покажем вам крутых боссов. М ну, мне кажется, Евгений мы. Булуще. Евген Бро или за. Давайте начнем серию с показа обнов. Угу. Мы сегодня покажем вам крутых боссов. Не, ну тут я тоже Евгений Бро играю. Так Евген Бро или Акаки. Всем привет, ребят, с вами Акаки. О, блин, не, ну, мне лучше Акаки, Ну, Евген Бро, чем... Чувак просто взял и взломал Хаги-Ваги. Угу. Мы сегодня покажем вам не, крутых ну, тут... боссов. Позже против Хаги. О. Здорово, меня зовут Игорь. Здарова, меня зовут Игорь. Чувак просто взял и взломал Хаги Ваги. Не, но ну у Пози он такой, знаете, типа. Ну вы знаете, а вот это. Здорово, меня зовут Игорь. Ну, О, Игорь я такой. Здорово, меня зовут Игорь. Так что я. Здорово. Дальше. Фира. Е. Раз, два, три. И начало записи. Ну-ка, дайте-ка заново. Раз, два, три, начало записи. Здарова, меня зовут Игорь. Я не знаю, ты сказал, что вы фиромир, либо... Боже, ладно. Ну, ну, ладно, ферамир. Раз, два... Так, Феромир против Гл... сразу поняла? Раз, два, три, нач... Феромир против Лоложки. Раз, два, три, начало записи. Раз, два, три, начало записи. Всем привет, дорогие друзья, я Лоложка, Л -л -ложка. Всем привет. Посмотрим, что здесь у нас. Всем привет, дорогие друзья. Я <служда> лолошка. С вами снова я, Minecraft боит. Всем привет, дорогие друзья. Я лолошка. <служда> <служда> Не, ну знаете что? У Лоида он такой. Всем привет, Всем привет, дорогие друзья. Я лолошка. А, а у лолошки он такой. Надеюсь, он не слишком разозлится. Ну, Всем такая... привет, дорогие друзья! Так, О да, настало время дождаться утра. Надеюсь, он не слишком разозлится. О да. Нет, так, О. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Вот это, вот это Всем... О да, настало время дождаться утра. Эм, тут фиксай. Фиксай или против... Мы продолжаем идти к финалу моей прокачки. О да, настало время дождаться Спасибо. утра. Фиксай против фиксплей. Понимаете, ну, что у фиксплей такой... Ну, лучше я фиксай его беру. Но я не знаю, почему это мое имя Ял? Йоу, всем здорово, ребят, с вами Ял, всем привет. Всем привет, всем привет. О да, настало время я, дождаться. Ял, прости тут. Супер Евгеха. Всем привет, с вами Евгеха. Йоу, всем здарова, ребят, с вами Ялвси. Всем привет, с... Евгеха. Ша, ой-ой-ой, либо Жека, либо он. Всем привет, с вами Евгеха. Именно поэтому я этот ролик записываю на второй канал. Именно поэтому. Так, проще. Значит... Ха-ха-ха, с... не, сразу вот этого. Именно поэтому... Именно поэтому... Компот или... Всем привет, ребята, меня зовут компот. А можно было как-то потом компот? Именно поэтому я этот ролик записываю на второй пусти канал. Компоту. Так, мистик, либо. Короче, ребятки, всем здорово с вами Мистик. Именно поэтому я этот ролик записываю я на пусти. второй канал. Я, я его буду Тунка или. За моей спиной я вижу непонятный корабль. непонятный корабль! Именно поэтому я этот ролик Непонятный, блин. Шерл ой, ой, ой! Именно поэтому я этот ролик записываю на второй. Как, Делиш, Кребетишки, с вами. Клавдисон. Ну, прости, прости, Эдисон. Так, Эдисон ПТС против. Насколько же быстро она двигается? Как, Делиш, Кребетишки, Нет, с Эдисон. вами. Почему Эдисон? Семь безумных сидов в Майнкрафте. Ну прости. Тут опять. Ай, делишь крепкий. Как? как а, да б ну, зачем? Приятно связи, я, Юни. Как делишь кребятишки а, с вами. Так, Эдисон пить есть. Тест какой вы овощ. Угу. Как делиш, кребятишки? С вами снова Эдисон. Не, ну я выберу Эдисон, потому что он такой. Как? Как? Как как я сдох? Так, Ансти.. что за Ансти? Всем привет дорогие друзья с вами по-прежнему Ансти... Так, как, как.. я выбрал мужчину или... Как! Делиш ребятишка Блин Так... Милс, плей против Всем привет чувачки, с вами Милс Гэлл Всем привет КААК С вами снова Эдисон Он просто... он такой Как! Как! Так... так... Фу-фу Всем привет дорогие друзья с вами снова Фуфи -фу. Всем привет, привет. А, делиш кребятишки, с вами снова Эдисон. Лагер или он. Всем привет, дорогие друзья. С вами Мэд. Делишь кривятишки, с вами снова Эдисон. Эдисон. Так, Неркин или. Ура! Наконец-то это свершилось. Не, в этот раз Неркин Ура! Наконец-то это свершилось! Ура! Наконец-то это свершилось! Ура! Наконец-то это свершилось! Так, давайте... Пойдите... Ну-ка, Ну-ка, мне интересно, смотрите... Так, для тут у нас статистика... Первое место Едисон! Чёрт! Так что, в принципе, пятый... Ага... Хэппи Лайм шестой... Комфикс. А кто у нас на самом последнем месте? Закиватель... А не... Ага... Блять, ч Ферамир на 28 веса. Охраняли? Ну, а а, а что а я победил? Ну ладно. Это. всем пока.